Бой начинается. Всем привет, с вами канал 20 FPS. Просили меня записать с озвучкой, с комментариями моих действий видео. Давайте сегодня и попробуем. Итак, карта у нас ренберг встречный бой. Играю я на немецкой ПТ-8 уровня Скорпион. Что же мы делаем? Как обычно, едем в этом режиме направо. Отжимаем свою половину карты. Все сейчас, кто попадут впереди, их нужно быстренько убивать и возвращаться на центр, либо на место нашего респа. Итак, едем мы с Вазиком. Команда пока тянется. Вдвоем он подсвечивает бульдога, и я хочу дать по нему шок. Но что происходит, смотрите. Я не учел того, что Вазик не доехал до края этого бувра, и тут появляется Свазик и его просто не заметил. Я подставляюсь под две плюшки. И от бульдога, и от Иса 6 Очень неприятно. Половину ХП я растерял. Я огорчен. ХП растерял. Надо как-то быть теперь более аккуратным. Жду когда подтянутся наши союзники и начнем что-то предпринимать То есть нужно убить в первую очередь этих двоих И Сашистова и Бульдога Удается дать шот по ИСу Не стоит забывать, что у противника две артиллерии Поэтому нужно постоянно двигаться стараться не стоять на одном месте Вот Бульдог забирают, теперь нужно как-то 66 Ловлю его на перезарядку. выезжаю, выезжаю хватит, сделаю шот. Ухожу на перезарядку. т 34 наверно наверное, с ним сейчас разберется. Да, борщ забирает его. Все, фланг у нас чист, половину карты мы отжали. Теперь нужно возвращаться на середину. Слышали, арта отстрелялась. Теперь спокойно занимаем центр. бугорки вот эти и ждем гостей. Встречаем тех, кто полезет с той стороны на нашу половину. На этой карте в любом режиме происходит отстоялого. Если кто-то не удерживает, просто едут и умирают. Но нужно спасти с терпением, стоять, ждать, когда враг сам ошибется. Они занимают свою половину, мы своими, и кто кого перестоит. Вот подсвечивается вражеский тигр, наш на середине карты. Он решил на характере занять базу. Есть Надо его наказать. Есть Видите, моды показывают другие цели, Есть но пробитие. мне сейчас тигр важнее, так как он ближе ко мне. чтобы он меня случайно не подсветил есть фраг ну а теперь можно исключиться на остальных ждем подходящую цель но с выстрелом у нас не задалось ну ничего будем пробовать дальше то есть, стоим, смотрим на другие отрисовки, на другие обзоры, вернее. Никто нас не засвечиваем. Стоим без кустов. Просто отстреливаем на тех, кто башен на воинку, Второй готов! Второй фраг. Кстати, АПТ. Маскировка у нее не особо. После выстрела светится орудие пробивное, альфа хорошая. Восьмерка. Третий готов. с десяточками иногда загружая голды. Толк привыкал к ее... траектории полета снаряда. Четвертый фраг. Калибры в этом плане лучше, то есть они летят быстрее. И более такая ровная траектория. На упреждение стрелять ББшкина очень тяжело. Трудно угадать это время упреждения. Тем временем забрали светляка Кромвеля. Ну и надо теперь поддавливать, забирать оставшихся. 44 пытается куда-то здесь убежать. Но убежать ей уже некуда. Сейчас перезарядимся и будем добирать 4-ку. Аккуратненько выкатываем, видите, пробитие хорошее, но от рикошетов никто не застрахован. Забираем в Пятый готов. пятый фраг, хотелось бы и воина. И вот он, летит второй кромвель. Уничтожить. чтобы наверняка шестой готов. шестой готов шестерок конечно с такой альфой уничтожать одно удовольствие то есть особенно если они уже покусаны лопаются как пузыри Обнаружен противник. что еще нужно премтанку чем больше урона тем больше кредитов привезешь в конце боя видим арту Сводимся. Тут бывает вонюшот. По Повредил орудие. И мы только, всего лишь, повредили ей орудие. Такие моменты, конечно, напрягают. Бывает, что очень часто просто попадаешь в гуслю без урона. Выстрел за выстрелом. Либо вот такие вот ситуации. У противника остается два танка. Надо успеть отпустить от них кусочках а, тороплюсь и быстро делаю мимо надо наверстать упущенный урон сближаюсь с ним Ты захвачено с близких дистанций вполне удобно стрелять с авто все остался один танк у противников нужно его подсветить и в принципе шансов у него никаких ну вот он засвечивается белый выстрел на удачу без результата понимаю что мы тут перестрелиться не можем очень долго решаю сблизиться Меня больше чем 500 хп поэтому как бы рассчитываю на то что с одного выстрела он меня не заберет враг обнаружен да, да И еще посетите. наводчик контурен уничтожен увеличивается наводчик контурен а вот так Наводчик, Оказывается, контужен. союзный Разброса тигр первый. Этот красный специалист. Танк уничтожен. Да На вот там тоже. Разброса увеличивается. Танк уничтожен. На результате поя это, конечно, никак не отразится, но все-таки неприятно. наружу ну вот, союзный 34 четверка забирает вражескую. И на этом бой закончен. Всем спасибо, кто смотрел. Оставляем свои комментарии под видео. Нужна такая озвучка или нет. Ставим лайк под видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее. Всего доброго, до новых встреч, пока.